Вы как-то говорили, что из умирающих систем только мусульманство имеет еще право на существование. Так, а раз уж коммунизм обратная сторона мусульманства, то это значит, что мир надо будет пройти через какое-то, через такое, с одной стороны, коммунистическое, с другой, исламское счастье на три поколения. Коллега, сразу вам хочу сказать, что формулировка «миру надо будет пройти» неверная. Не обобщайте, пожалуйста. Какому-то миру надо, какому-то не надо. Каким-то людям надо быть в этом мире, который будет проходить через такое счастье, а каким-то даже не потребуется. Помните, нет, не может быть на новой парадигме, на новом движке единого общего для всех. Как уже было упомянуто в ответе на предыдущий вопрос, каждая система будет стремиться затянуть в свои сети как можно большее количество тел, именно тел чтобы они физически присутствовали в этой парадигме и согревали ее своим, своим теплом, и вкладывали туда свое время. Поэтому они стараются сделать так, чтобы эта система была массовой, и доказать, что если уж все государство перешло на такие рельсы, то значит все перейдут, если уж вся религия перешла, все перейдут. То есть эгрегорами ходили, эгрегорами и будем ходить. Нет. Кому-то действительно нужно будет пройти через, это, через эту исламо-коммунистическую систему. Кого-то впрямую, в самой гротескной, в самой ужасающей форме, по типу того, что переживали наши пращуры сто лет назад на территории Российской империи. Кому-то косвенно, в какой-то другой, близкой, но совершенно э, отличной от э, массовости формы. Потому что единого эгрегора на всех, это, этой парадигме уже не будет. Будет те эгрегоры, которые ты выбираешь для коммуникации. При условии, что ты сумеешь сделать их инструментом, а не господином своим. Коммунизм и ислам способны, как каждый в отдельности, так и все вместе при соединении, способны обрести огромнейшее количество форм. Это большое будет искусство. Научиться эти формы определять и не вестись, понимая, что за ним на самом деле стоит. Но это нам еще предстоит, это будет очень интересный квест. Определи, где ты оказался. Определи, кто за этим стоит. Научись из этого уворачиваться. Веселья будет невероятно много. Но, но это веселье будет весельем, а не а не катастрофой, если вы точно будете знать, какая реальность ваша какую реальность вы себе создаете и почему одна парадигма может являться для вас инструментом, а другая ни в коем случае. Это тема будущего, и многие в этом своем воплощении ее даже не застанут. Но она начинает уже формироваться именно сейчас. Мы сейчас с вами смотрим на истоки, как это происходит, как это зарождается, как это формируется, как это программируется. А поскольку мы находимся на истоке, мы можем внести сюда свою лепту алгоритмами распознавания, алгоритмами понимания, алгоритмами сопротивления, алгоритмами защиты, алгоритмами использования любой эгрегориальной системы как обычного инструмента. Как когда-то эгрегоры авраамической системы разбирали на алгоритмы культы древних богов, точно так же и мы. Эгрегоры сегодняшнего дня будем разбирать на алгоритмы, дабы эти алгоритмы встраивать в свою собственную реальность и пользовать по своему усмотрению. Откажитесь от мысли, что будет единая реальность для всех. Единое общество для всех, единая мировоззренческая парадигма для всех, единая политическая система для всех, единая экономическая система для всех. Нет. Она будет для вас только так, тогда такой, когда вы с этим согласитесь и трижды подтвердите свое согласие. И если вы это сделаете, вы будете алгоритмом, таким же алгоритмом, как и любая другая система, которую тоже будут разбирать на части и пользовать знающие и умные люди по своему усмотрению. Если вы сейчас понимаете, что у вас, ваша реальность, ну, никаким образом не имеет отношения ни к исламу, ни к коммунизму во всех его эманациях и проявлениях, вы должны уже сейчас в своем мышлении начать формировать, фантазировать, промысливать, алгоритмизировать ту реальность, которую вы хотите. И заниматься этим каждый день. До мельчайших подробностей ее видеть. Каждой клеточкой тела переживать состояние «чего хочу я». Ничего хотят они, а чего хочу я. Это вот к вопросу, который задавала коллега ранее, о том, что цепляют эмоциональные реакции на чьи-то идеи. Здесь тоже та же подсказка. На чью идею цепляет? Вот вас, ваша собственная идея, должна цеплять так, как ничто. Рядом с этим все остальные цеплялки просто померкнут. Это будет вообще не цепляние. Комариный укус, пришиб и дальше пошел. Потому что на свое настолько дороже, настолько сильнее, настолько мощнее в желании, в переживании в сопричастности, что рядом с ним просто все меркнет.